Казанский федеральный университет посетила делегация Гуандунского университета из Китая. Гостей встречал проректор по внешним связям Кафулин Латыпов. Позже гости направились в Институт международных отношений, истории и востоковедения для участия в круглом столе российско-китайское сотрудничество в рамках сопряжения Евразийского экономического союза и китайской инициативы «Один пояс, один путь». На этой встрече обсудились вопросы сотрудничества университетов по программам обучения, а также проекты «Шелкового пути», целью которого является создание экономических связей между Европой и Азией. Следующей с визитом прибыла делегация Бухарского государственного университета Республики Узбекистан. После встречи с руководством КФУ делегация ознакомилась с Институтом физики и химическим институтом имени Бутлерова Казанского федерального университета. Визит делегации в КФУ продлится до 25 мая. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз.